Коллеги, день добрый. Меня зовут Исаква Явна. Я являюсь руководителем ассоциации семейного бизнеса. Я предприниматель. Я достаточно много работаю и с бизнесом, и с начинающими предпринимателями в университете в мою, Поэтому все то, что я вам буду сейчас рассказывать, это не теория. Это стопроцентная практика, с которой я сталкиваюсь ежедневно. Сегодня мы с вами поговорим о, о такой вещи, которая называется бизнес-планирование. Что это такое и почему этот момент, он важен для предпринимателя? Поскольку наши предприниматели, как правило, в бизнес приходят, не от того, что они получили какое-то специальное образование, не а, по причине получения какого-то сумасшедшего опыта, а, как правило, это либо какая-то очень личная история, вот как это бывает в большинстве случаев именно в социальном предпринимательстве, либо это просто необходимость. Необходимость в зарабатывании денег, необходимость в создании какого-то финансового инструмента для себя, для своих близких. Поэтому, когда наши начинающие предприниматели или уже даже действующие, они начинают развивать свой бизнес, все, что касается... Планирование, все, что касается управленческой отчетности, для них это темный лес. В лучшем случае всю свою отчетность они ведут в тетрадке. В лучшем случае. Поэтому сегодня мы, собственно, поговорим, зачем эта управленческая отчетность нужна, зачем нужно планирование в бизнесе, вообще что это дает и почему это важно. Ну вот, собственно, что мы сегодня обсудим. Да? Мы обсудим сегодня, что такое, собственно, бизнес-планирование, из чего оно состоит, и почему предприниматель должен уделять этому серьезное количество времени. И вот какие ошибки есть при бизнес-планировании, чем эти ошибки нам, собственно, грозят. Обратите внимание, что в качестве иллюстрации на этот слайд я поставила план, вот, чудесная картинка, но этот план, ребят, это про план написания очередной книги Гарри Поттера. То есть нам важно, коллеги, нам важно донести до участников тренинга, что в принципе в любой деятельности нужен план. И даже, казалось бы, творчество, да, ну, написание такой волшебной книги, это творчество стопроцентное. Но, а, Джоан, при написании книги использовала вот, собственно, конкретный график, по которому она эту книгу писала. Поэтому даже творчество требует планирования, это совершенно точно. А бизнес и самозанятость – это два разных понятия, очень разных. Если вы создали просто для себя возможность заработка, если вы продаете свое время, например, вы работаете как массажисты, вы работаете один. У вас есть массажный кабинет, вы принимаете там людей. Так вот, это самозанятость. Это не бизнес. Потому что бизнес это то, что работает на вас, без вас. То есть вот те, у кого уже есть бизнес, попробуйте а, представить себе, что вот у вас есть сейчас какая-то компания, и представьте, что вам на год нужно отойти отдел. То есть вы можете принимать там участие, но не активное. Вы можете контролировать, вы можете помогать, но э, с утра до вечера вы этим заниматься не можете. И вот ответьте себе честно, будет ли у вас ваш бизнес живым через определенный промежуток времени? Если вы скажете «нет», это значит, ребят, что у вас совершенно точно не бизнес. То есть бизнес – это то, что работает без, и что может работать без вашего участия. То есть идеальная система бизнеса вот такая. Вот я тут вам дала для примера определение из Википедии. И значит, для того, чтобы ваш бизнес стал именно таким долгосрочным, он стал прогнозируемым, совершенно точно вам нужен план. Помните, как в мультфильме про 8 дней вокруг света, да? Мистер Фокс, Если у нас план? Так вот, план должен быть. Причем, смотрите, я уверена, что если я вам сейчас задам вопрос, что вы, какая ассоциация у вас возникает при в слове бизнес-план вы мне совершенно точно сейчас скажете, это документ, который подается на э, там, получение финансирования для инвестиций и прочих-прочих вещей. Да, совершенно верно. Это одно из назначений бизнес-плана. Но мы с вами сегодня будем говорить большей частью про бизнес-план в э, понятии управленческой отчетности. Будете вы подаваться на финансирование, не будете э, будете выписать бизнес-планы на гранты, не будете, это второй вопрос. Но как функционирует ваш бизнес, вы должны понимать. И только вы, как владелец бизнеса, в состоянии составить этот план. Никто больше не может вам помочь, подсказать. Никто больше не может вам... Э, э, там, за вас эту вещь сделать, изначально вы должны совершенно точно заниматься вот этим бизнес-планированием. И, собственно, для чего нужен нам бизнес-план, для чего нам нужно понимание того, куда мы идем в нашем бизнесе, для чего нам, как владельцу бизнеса, нужно вот это планирование. У нас может возникнуть кризис какой-то. И тогда наш имеющийся план, это может быть какой-то определенной стратегией просто выживания бизнеса. Вот 2020 год. Он показал, что у нас может случиться такое, да, о чем мы, в принципе, даже не прогнозировали. Но если у вас есть определенные планы по продажам, если у вас есть какие-то контакты, Контракты с партнерами. Вам есть, каким, есть инструменты, каким образом вы сможете решить те или иные кризисные ситуации. Если вы э, вот так вот по течению плывете, получилось, не получилось, сделали, не сделали, то в этом случае могу вам сказать, что кризис вы можете и не пережить совершенно точно. А вам нужен план для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы вы видели, где у вас есть зоны роста, в которые вы при минимальных вложениях получите максимальный результат. Ну и, собственно, да, вот то, э, тот термин «бизнес-план», который мы привыкли слышать в э, ситуации получения каких-то инвестиций, в ситуации… Э, подачи, например, заявки на какой-то, значит, там, грантовый конкурс, да, в ситуации, там, например, может быть, каких-то партнерских вещей, вот. То есть бизнес-планирование, я, смотрите, вот в этом случае я стараюсь донести до участников тренинга, что планирование, оно не просто важным является элементом, оно жизненно необходимо. Ваш План ваша, какие-то вот эти акценты, которые вы в этом плане напишите, это как маяк, как маяк, на который вы все время ориентируетесь. Это как ваша точка, вот эта вершина, да, Джамалунгма, с которой вы все время сверяете свой путь, туда вы или вы идете. Но ну, представьте, вы, что вы собрались ехать в Талдыкурган и повернули в сторону Мидео. Как быстро вы доберетесь до кургана? Непонятно. Так вот, все, что касается планирования, все, что касается планирования, связанного с бизнесом, это априори, первое, должно быть, и второе, оно должно содержать четкие конкретные данные, сроки, цифры. Там, название, ассортимент и прочие вещи. Вы не можете написать в своем плане, хочу заработать много денег в этом году. В каком в этом? Сколько для вас много? Тысяча тенге или сто тысяч тенге? Сколько это для вас много? Как вы собираетесь эти деньги зарабатывать? Вы собираетесь их заработать за один месяц или будете их зарабатывать последовательно в течение всех 12 месяцев? Вот эти вещи вы должны четко себе представлять. И вот смотрите, вот эта структура, причем это достаточно такая, знаете, простая, упрощенная структура, бизнес планирования в бизнесе. То есть это структура планирования в компании. И даже несмотря на то, что у вас социальный бизнес, он все равно бизнес, у вас должны быть инструменты бизнесовые, которые вы, как владелец социального предпринимательства, который вы, как владелец социального бизнеса, вы должны использовать у себя. Вот смотрите, у нас здесь есть несколько уровней, и мы здесь начинаем с выбора того, чем собираемся заниматься. Да? Почему вот мы с вами говорили про там, выбор идей, про икигай, про то, что вам близко, про то чем вы профи что вы умеете okay, вы выбрали вы выбрали товар услугу представим уже дальше вы должны понять по рынку где ваше место где ваша ниша где каким образом вы сколько товара вы можете продать причем обратите внимание вам для вот этих вот вещей, вот то, о чем мы сейчас с вами поговорим, вам не нужно нанимать никакого специалиста. Вот я категорически против того, чтобы вы шли и заказывали бизнес-план какому-то специалисту. Вот Причем, коллеги, я вас очень прошу, вы тоже... Сакцентируйте на этом внимание, потому что у нас есть везде отделение Национальной палаты предпринимателей, у нас есть какие-то региональные предпринимательские структуры, которые с удовольствием нашарашат шаблонов, обратившимся без, вообще без проблем, бесплатно, но и не столько с минимальной пользой, сколько вообще во вред. Потому что если предприниматель не поставил задачу, если предприниматель не понимает, как это все работает, то, ну, собственно, о чем здесь дальше говорить? У меня на моем опыте, у меня был случай, когда предприниматель обратился в палату предпринимателей, чтобы ему сделали бизнес-план на морсы, ему предоставили бизнес-план на соки, а это два разных продукта. И с рынком там абсолютно разные, как бы разная ситуация. И когда он спросил, а почему на соке-то, я вам, собственно, вот просил на Морсе сделать. Они говорят, а у нас такой шаблон, на Морсе у нас шаблона нет. Вот так. Поэтому, ваши слушатели, они должны понимать, что их бизнес-план косой, кривой, как вот там у Джоанда, как у Гарри Поттера. Он может быть на листочке, он может быть вообще на салфетке на какой. -то. Но это должен быть их выстраданный план они его должны составить сами. И первый, второй, может быть, третий. Вот сначала они должны сами все для себя понять и уже потом идти и заказывать кому-то, если в этом есть потребность. Но сначала они первые, те, кто участвуют в создании собственной вот этой вот э, управленческой отчетности. Итак, вы нашли... То, чем ваш, собственно, тем, что вы, чем вы отличаетесь от своих конкурентов, вы определились с географией вашей работы. Причем это все вот можно описать очень простыми словами, но вместе с тем очень конкретно. А дальше, если у вас вы занимаетесь производством, например, собираетесь производить сувениры, у вас должен быть план на эту часть вашего бизнеса. Кто ваши поставщики? Какое оборудование вам нужно? Кто, будет, кто будут те специалисты, которые будут работать на этом оборудовании? Нужно ли вам обучение? Или же вы разберетесь с этим сами? Или, может быть, у вас есть опыт, и вы знаете, как это оборудование работает? У вас должна быть бизнес-стратегия. То есть, каким образом вы собираетесь... Выходить на рынок, каким образом вы, с кем вы собираетесь партнериться, каким образом вы собираетесь а, вообще занять какое-то определенное место. Например, вы будете сотрудничать с а, магазинами-сувениром и поставлять их. Или же у вас будет классная, уютная мастерская, куда люди могут, смогут прийти и сами а, сделать для себя какой-то сувенир. Это две разные стратегии. Либо вы можете их совмещать, но вы должны понимать, что только вы решаете, как будет работать ваш бизнес. Ну да, и у вас должен быть план маркетинга. Каким образом вы будете продвигаться, каким образом клиенты о вас будут узнавать. После того, как вы собрали воедино вот этот вот весь пазл, вы делаете, добавляете в свой план, вы добавляете цифры. то есть вот смотрите, у вас есть прогноз продаж. Прогноз продаж не может быть общим, и он не может быть таким, знаете, ну, каким-то отвлеченным. То есть вы примерно должны понимать, сколько в месяц вы хотите зарабатывать. Ну, например, если вы пока один в своем бизнесе, вы понимаете, что в сутках 24 часа, 8 часов мы отводим на сон, остается 16. Из этих 16 часов вам какую-то часть времени нужно покушать, там, принять ванну, возможно, сходить в магазин, возможно, решить какие-то свои личные дела и прочие вещи. Сколько часов остается? 10? Итак, 10 часов в день вы можете работать. Прекрасно. Так вот, сколько вы за эти 10 часов можете произвести сувениров? Или сколько вы за эти 10 часов сможете принять клиентов. В случае с клиентами вы продаете свое время, сколько должен стоить ваш час. Вы примерно понимаете, сколько вы можете заработать в неделю, сколько вы можете заработать в месяц и в год. Если у вас вы производите сувениры, то вы опять же понимаете, сколько сувениров вы можете произвести за определенный промежуток времени. А если нанять еще человека? и он будет производить, то ваша производительность увеличится. Ну, то есть вот эти все нюансы вы должны держать у себя в голове. И после того, как вам в голову, вот э, вы подумали об этом, вы, пожалуйста, выгружаете, вы берете листочек бумаги. Я вас уверяю, не, а, человечество еще, по-моему, не придумало ничего лучше. А, вы можете пользоваться различными инструментами, там, электронными, да, не вопрос. Но пока вы... Придете к этому там условно электронному инструменту, пока вы, появятся у вас навыки, используйте пока просто бумагу, карандаш и постройте вот этот вот ваш бизнес-план вашего бизнеса просто на листе бумаги. Итак, вы добавляете цифры, то есть у вас в вашем плане развития вашего бизнеса появляется финансовая составляющая. Вы добавляете цифры. Причем, ребята, обратите внимание, что в финансовой составляющей у вас есть и моменты, связанные с получением дохода. То есть клиент пришел и отдал вам деньги. Но ни в коем случае те деньги, которые клиент вам заплатил, это не все ваши деньги. Это не то, что вы можете взять и потратить прямо вот по полной программе. Нет, совсем не так. Это не то, что вы можете взять, скажем, это вы, вы не можете взять деньги из кассы и эти деньги потратить все без, там, скажем, да, без того, чтобы у вас не возникли потом какие-то там, например, обязательства. То есть, смотрите. Те деньги, которые вам э, оплатил клиент, это не ваши деньги, это деньги вашего бизнеса. Почему? Потому что, например, если вы производ, э, если вы, например, снимаете помещение, вам нужно заплатить за аренду. А если у вас открыто юридическое лицо и или ТО, то вам нужно оплатить налоги. Если вы используете какие-то материалы, например, вы производите сувениры, вам нужно закупить сырье. Понимаете? То есть, помимо того, что предприниматель принес вам, клиент вам заплатил деньги, у вас есть еще расходы вашего бизнеса. И все эти деньги, которые в итоге, эти деньги, которые в итоге вы получаете.. Вы изначально должны запланировать, каким образом вы их потратите, каким образом эти деньги вы распределите между своими обязательствами и необходимостью для своего бизнеса. Если вы не купите сырье, то вы не сможете производить сувениры. Это нужно. И вам нужно понимать, сколько денег в месяц вам нужно на сырье. Вот все, что касается финансового плана, здесь вы просчитываете обязательства, налоги, зарплату свою, зарплату сотрудников. Ну, собственно, здесь у вас будет занятие, в котором вы очень подробно коснетесь этого вопроса. Здесь у меня единственная к вам такая просьба. Я вам что хочу вот в этом во всем объяснить и показать, что я хочу, чтобы какое... Что основное вы вынесли из а, а, вот, это, вот этой нашей с вами встречи? Что бизнес – это машина, это структура, это определенная схема, которая, в которой все взаимосвязано. И если вы вытащили все деньги из кассы, вам не на что купить сырье, вам не на что заплатить налоги и вам нечем заплатить зарплату сотрудникам. Поэтому цифры должны быть, и вы должны считать. Вы должны знать вообще, по идее, все цифры своего бизнеса. Сколько у вас клиентов? Какой у вас средний чек? Сколько вы зарабатываете в месяц максимально, минимально? Какие месяцы у вас самые успешные по продажам? Какой товар у вас или услуга самая востребованная? Ну, то есть, вот, это... Достаточно много разных э, нюансов, достаточно много разных позиций, которые, заметьте, все эти данные, они выражаются в цифрах. То есть сколько у вас клиентов? Вы не можете ответить и написать в своем там условно плане много или мало. Их должна быть на вопрос, сколько, ответом должна быть цифра. 5, 8, 10, 12. И вот эти все данные, вам нужно их разместить в своем вот таком плане, который называется управленческая отчетность. Вам не обязательно его делать красивым, вам не обязательно его делать каким-то невозможно там правильным. Возьмите просто лист бумаги, возьмите ежедневник и начните вот этот вот пазл, начните его собирать. Вот смотрите, после того, как вы определились с цифрами своего бизнеса, понимаете, вам вот этих вот денег, которые вы заработаете, причем заметьте, здесь есть, видите, здесь есть блок, который называется прогноз продаж. Это не про то, что вы уже гарантированно продали. Это прогноз, он может осуществиться, а может и нет. Вот когда вы, например, год отработаете в своем бизнесе, вот тогда вы Можете сделать аналитику и сверить с тем, что вы написали. А у вас этот прогноз он оправдался или нет? Но пока это у вас прогноз. Но даже этот прогноз, он дает возможность вам понять, сколько сотрудников вы можете себе позволить. Он дает вам возможность понять, нужны ли вам какие-то дополнительные расходы на вот там да, собственно лицензии да и прочие прочие вещи вот. и плюс у вас есть раздел административных вопросов то есть это то что возможно вот например началась пандемия очень многие компании тут же организовали доставку а это дополнительные расходы и скорее всего в например в какие-то... изначально эти вещи не закладывались. То есть получается, что вам уже нужно для себя, вот вы как человек, который администрирует ваш бизнес, вам нужно принять это решение, условно нанять, например, себе курьера. То есть у вас увеличивается штат персонала, у вас увеличиваются расходы. Поэтому, ребят, очень важно, чтобы вот эти все ну, скажем так, кусочки пазла, они у вас были в наличии. Неважно, какими словами вы это напишите, неважно, там какой, какой цвет ручки вы будете при этом использовать, но вы должны четко увидеть для себя схему, как будет работать ваш бизнес. От вот того, что вы приходите в офис, поворачиваете ключ, открыли дверь, все, и как дальше? Куда придет клиент? Кто возьмет трубку, если кто-то в офисе позвонит? Кто довезет товар? Каким образом клиент рассчитается с вами? Вот это все вот, у вас вот здесь в итоге. Сразу у вас не получится, потому что пока вы какие-то вещи не попробуете, вам даже в голову этот вопрос не придет. Ну, условно, вы пришли в офис, В один – и вы сидите, значит, занимаетесь там, например, какими-то вещами, связанными там, с вашим бизнесом. Или, например, вы сняли массажный кабинет и занимаетесь тем, что принимаете клиентов. Но при этом вам потенциальные клиенты все время звонят на телефон. Вы же понимаете, что вы не можете бросить клиента и пойти отвечать. Соответственно, за это время там потенциальный клиент найдет кого-то другого. Или же... Когда вы ему перезвоните через час, возможно, он уже передумает. И вы понимаете, ага, мне нужен человек, который, скорее всего, будет тут же брать трубку, тут же отвечать, тут же общаться и тут же выстраивать мне график работы. Ну вот, в общем, как-то так. Вот это бизнес-планирование, оно в первую очередь должно быть у вас, как у управленца, управленческая отчетность. В первую очередь должно быть так. А дальше уже из имеющихся у вас данных могу вам сказать, что достаточно просто уже выстроить бизнес-план. И если у вас будет желание обратиться к какому-нибудь специалисту, вот, то не вопрос, вы можете это сделать, и вы ему дадите уже конкретные цифры, потому что учтите такую вещь, что если вы кому-то заказали бизнес-план, Хороший специалист, он изначально с вас потребует данные вашего бизнеса, чтобы вы ему сказали, сколько у вас сотрудников, сколько вы зарабатываете, сколько вы продаете, какие обороты у вас в компании. И если вы сами этого не знаете, то тот план, который вам в итоге сделают, да, там, например, вот с этих цифр с потолка, он совершенно точно вам не поможет. Вот этот план вы должны прожить, сами прожить. Это как, знаете, ну вот если вы пользуетесь ежедневником, то у вас на каждый день есть там план, да, встречи, какие-то дела, которые нужно сделать. Вот это то же самое, только это не на каждый день. Это стратегия, это то, что в итоге у вас, например, ну, не знаю, там на год, на два, на три, на пять может быть, понимаете? Но это должно исходить от вас. Это вы должны сделать для себя в своем бизнесе. В сущности, бизнес-план должен отвечать только на три главных вопроса. Что я хочу? То есть, что вы хотите? Я хочу заработать вот такое-то количество денег. Как это сделать? Мне нужно нанять людей или мне нужно продать вот такое-то количество услуг или какого-то товара? И что мне для этого потребуется? Опять же, мне могут потребоваться дополнительные сотрудники, а может потребоваться дополнительное финансирование. А может потребоваться человек, который э, научит меня, каким образом я одно, одно с другим могу связать. То есть мне нужно будет сотрудники, я не умею это делать. Соответственно, мне нужно выстроить, я не умею сотрудникам дать, там, например, какие-то задания. Мне нужно выстроить, соответственно, бизнес-процессы. Все. Что я хочу получить? Как это сделать? И что мне для этого потребуется? Какие ресурсы? И еще два не менее важных вопроса. Смотрите, стоит ли изыскивать средства и тратить время в, на намеченное дело? Стоит ли? Это важно. Когда вы начнете все планировать, вы увидите, сколько денег у вас, как у владельца, в итоге остается вы увидите, сколько в день вы будете тратить на, это, на ваш бизнес. Если вы, вы будете работать там 25 на 8 и при этом получать там 80 тысяч тенге, так, может, и не стоит вообще туда ввязываться. То есть даст ли желаемый результат и принесет ли прибыль ваш бизнес, вы это поймете только по с цифрами. И... Вы это поймете только тогда, когда вы четко будете понимать, опять же, кто ваши клиенты, что вы им предлагаете, какое ваше конкурентное преимущество, почему они купят именно ваш товар. Все это вы соберете вот в этом своем бизнес-плане, вот в этой своей, ну, так называемой, да, вот этой вот управленческой отчетности. И вот смотрите. Для того, чтобы начать, значит, вот писать уже вот такой план, я вам рекомендую вот такое упражнение. Оно очень простое, но оно, вы знаете, очень показательное. Вот смотрите, у вас есть определенная задача. Например, вы хотите получить кредит для ну, там, развития своего бизнеса. Какие у вас есть риски? Не дадут. В этом случае у вас есть плана. Деньги вам нужны, но кредит вам не дадут. Вы что сделаете? Вы пойдете к родственникам, друзьям. А если друзья и родственники не дадут? И вы тогда говорите, если и они не дадут, ну что, какие варианты? Ну, тогда обойдусь. Ха! И вот тут возникает вопрос, смотрите. А может быть, вот вам вообще этот кредит не нужен? Понимаете? То есть, как только вы вот это написали вот сюда, на листочек бумажки, как только вы это в качестве таблицы, где-то Excel внесли у себя на компьютере, посмотрите, у вас сразу возникает наглядная картина. А может быть, на самом деле вообще этот этап пропустить вот с кредитом? Может, вы действительно обойдетесь? Может быть, есть какие-то другие варианты. Вот. Это один вариант. А, значит, есть вы. Подали заявку на кредитование и вам дали кредит, но вы не сможете рассчитаться, вы боитесь, что не сможете рассчитаться. Есть такой риск. Что вы делаете? Вы говорите, ага, плана. Прежде чем брать кредит, ну-ка я еще раз все посчитаю, может обойдусь. Смотрите, как это все пересекается с планом Б, вот да? с планом Б вот, в, в первой строчке. Может быть, на самом деле вы обойдетесь. Ну, и если уже тут, скажем так, не по, как бы вы видите, что вам, собственно, точно нужно, и у вас и будет какое-то провисание, вы, ну, вот, собственно, пойдете к родственникам. Вот. То есть, как бы у вас есть уверенность, что в этом случае вам, ну, там пойдут, например, навстречу. Может быть, у вас будут какие-то другие варианты. Вот. Когда вы начнете заполнять вот эту табличку по своим задачам и по рискам, вам очень многие вещи станут ясны. Вам очень многие ваши задачи, они просто станут понятны, что на эти задачи не стоит тратить время. Но обратите внимание, здесь фишка в том, чтобы вы это упражнение не делали в голове. И вот, коллеги. Я обычно, например, на тренинге делаю следующим образом: если это офлайновый, я просто распечатываю им листочки бумажки вот с этой таблицей, а если это онлайновый, то в этом случае я им даю просто ссылку на Google Диск, где каждый имеет свою вот, собственно, значит, там таблицу и каждый ее заполняет для себя. Вот. И здесь в этом случае вы знаете, на самом деле очень показательно, причем где-то им дать участникам минут 10, вот, они поиграют, и когда они возвращаются, у многих из них такие прямо очень яркие инсайты по поводу того, что на самом деле не в ту сторону человек смотрел. Причем это вот э, в течение каких-то нескольких минут в качестве такого упражнения поиграть там, например, про себя. Но если им дать это упражнение, например, если э, там «Домой», и чтобы они хорошенечко проработали и подумали на эту тему, то картина ну, получается достаточно интересная, хотя бы в плане того, что они начинают задумываться, что… У одного действия всегда есть две стороны, да, вот смотрите, не дадут риск, и риск того, что кредит-то дадут, а я ничего не смогу с ним сделать, я его отдать не смогу, а когда предприниматель, он такой, знаете, он только начинает бизнес, он такой весь, его драйвит, он считает, что его товар всем нужен, что его услуга всем нужна, что вот сейчас народ в очередь выстроится, и вот у него такое отношение, да, он такой прямо весь очень энтузиазм из него прямо хлещет во все стороны. Он не задумывается над тем, а вдруг случится так, что у него будет провисание по продажам. И вот это упражнение очень здорово отрезляет вот реально очень здорово отрезвляет. Окей. Значит, что нужно понять? Что бизнес-план – это такая вообще планирование своей деятельности предпринимателя – это такая вот эта каска, да, которая все-таки от каких-то вещей спасет. Спасет просто потому, что а, человек изначально увидел, какое может быть развитие событий. И а, совершенно точно, что план поменяется и поменяется очень сильно. Потому как ну вот, например, тот же 2020 год чудесный, показательный. Да, видно, что Никто не планировал того, что будет, никто не планировал ни пандемии, ни карантина жесткого, да, ничего остального. И людям приходилось выкручиваться, бизнесу приходилось выкручиваться. И до сих пор есть те, кто ну, в такой выжидательной позиции сидят и ждут, что все вернется. Но мы с вами прекрасно понимаем, что жизнь уже не будет прежней, да, и там она не будет совершенно точно такой, как. До 2020-го. Все это просто уже наша реальность. Поэтому вот такую чудесную касочку для собственной безопасности в качестве плана развития своего бизнеса на это точно стоит потратить свое время. Вот совершенно точно. Но может случиться и может возникнуть у вас и другая потребность, что вам понадобится план для получения инвестиций. И вот в этом случае, так или иначе, первую работу черновую вы должны будете сделать сами. То есть, когда вы пойдете к эксперту заказывать ему бизнес-план, ребят, если вы ему не дадите никаких цифр, если вы ему не расскажете ничего про свою компанию, причем очень четкую, конкретную, достоверную информацию – ну, ребят, он все вам сделает от себя. Потому что, например, если вы обратитесь в Национальную палату предпринимателей, в частности, у них есть показатель, сколько бизнес-планов они выдали. Про качество никто не говорит. То есть вы получите тот шаблон, который есть. А как вы поймете, этот шаблон, он реален для вас или нет? Как вы поймете, эти цифры в этом шаблоне, они вообще соответствуют возможностям вашего бизнеса? Да вообще они соответствуют желаниям. В отношении вашего бизнеса, который вы заложили в свой бизнес. Поэтому обратите внимание, что когда вам понадобится бизнес-план на решение тех или иных задач, когда вам понадобится план для получения инвестиций, для подачи на грант, для получения там, кредитования и прочих-прочих вещей, Однозначно обратитесь к специалисту. Специалист вам поможет, позадает какие-то вопросы, он вам оформит это так, как требуется для того органа, куда вы собираетесь собственно, подавать документацию. Ну и однозначно специалист попросит у вас ваши данные. Если у вас их не будет, то вы потратите очень много времени для того, чтобы их подготовить. И если вы их будете брать из головы, не факт, что они будут соответствовать действительности. Поэтому в процессе вы как управленец эти данные должны собирать, вы эти данные должны где-то хранить. Ну, то есть это может быть бумага, это может быть Excel, это может быть любые электронные какие-то документы или программы. Но чтобы вы с течением времени, например, вы три года отработали чтобы у вас была возможность посмотреть и поработать с аналитикой. Вы видите, что первый год вы заработали столько, у вас такое количество клиентов. Второй год вы заработали столько, у вас такое количество клиентов. Третий год, вы, у вас количество клиентов выросло, но при этом заработка не выросла. Почему вы задаете себе вопрос? И залезайте начинаете смотреть какие-то данные и видите, что вы, например, условно на третий год своей работы, вы делаете очень много скидок. Вот вам, пожалуйста, вот ответ на вопрос. Но только при условии, когда у вас есть цифры, вы это можете сравнить. И эти данные вам совершенно точно нужны. Поэтому, ребят, имейте в виду. Итак, ваш план, план вашего бизнеса, то есть ваша управленческая отчетность. Еще раз, да, бизнес-план, тот, который вам понадобится для инвестиций, у этого бизнес-плана есть четкая структура. И эта структура, она, как правило, у разных организаций. Например, если вы пойдете в банк, там, например, там в центр кредит, там одно требование к документации. Если вы пойдете в банк, например, Сбербанк, там другое требование к документации. Если вы будете подавать на грант Самрук Казна, там один шаблон грантовой заявки с бюджетом, например. Если вы будете подаваться в какой-то другой в какой-то другой грантовую программу там другой шаблон подачи заявки то есть о вот этих грант о вот этих бизнес-планах мы сейчас не говорим но основой для этих бизнес-планов будут служить цифры будут служить процессы вашего бизнеса и вам как владельцу нужно четко понимать ваш бизнес он вообще рентабельный нерентабельный Ваш бизнес, он вообще вам деньги приносит или вам проще стать наемным сотрудником? Поэтому собирайте цифры, собирайте данные, записывайте, постарайтесь себе сделать вот такую, вот такую табличку. То есть смотрите, в чем суть. Вы можете что сделать? Вы можете взять просто даже отдельные листы бумаги и разные uh, вот эти разделы на этих листах бумаги просто описать, и в итоге вы соберете все вместе, и вы поймете, где у вас несоответствие. Например, у вас будет маркетинговый план, рассчитанный на миллион в месяц, но при этом прогноз продаж, продаж, у вас будет составлять ну, 600 тысяч в месяц. Вы понимаете несоответствие? То есть вы, у вас это просто продажа, вам же еще налоги надо заплатить, зарплату сотрудникам. Откуда вы возьмете миллион на рекламу? Но это вы увидите только тогда, когда вы пропишете определенные вещи, вот так вот, когда вы листочки вот так вот рядышком положите, тогда вы увидите, где у вас несоответствие. В голове это делать бесполезно. Бумага, ручка. Либо вы берете, например, Excel, либо вы берете любую программу, которая позволит вам наглядно увидеть всю полную картину. Это важно. Теперь смотрите, я хочу вам порекомендовать еще такой очень простой инструмент. Сейчас я вам покажу его. Так. покажу вам значит это значит для начинающих предпринимателей коллеги у меня есть вот такой инструмент который называется вот значит который называется гид предпринимателя это это инструмент, который там, ему достаточно много лет уже, но это про то, что для предпринимателя является основным, то, что ему про свой бизнес нужно сделать. И вот смотрите, что в этом случае этот инструмент дает. Вот это та же управленческая отчетность, но она структурировала в одном документе. И здесь есть очень простые вопросы, которые предпринимателя все время его возвращают к его бизнесу. Они заставляют его думать вокруг бизнеса, но конкретными вещами. Не вот этот, он как-то будет классно. О, как это будет здорово, о, как вообще круто, что я предприниматель? Нет, вот. Причем здесь есть разные подсказки, да. Вот, ну, например, смотрите: что вы делаете, да, вы там, какой глагол вы используете, да, вы учите, вы лечите, вы создаете, вы там творите и прочие, прочие вещи. Здесь есть примеры. Здесь есть место, где предприниматель может вписать свои какие-то материалы, свои мысли и свою версию. Обычно на, там, например, тренинге для начинающих предпринимателей мы начинаем прямо с первого дня заполнять. И в итоге у них к концу тренинга получается такая прямо вот бизнес-план именно с точки зрения, в общем, управленца, владельца бизнеса для своего бизнеса. Вот смотрите. Вот это был первый шаг, да, то есть мы миссию смотрим, мы мечту, да, обыгрываем. Шаг второй, значит, здесь нужно предпринимателю увидеть свою, там, значит, цель или свою, например, точку, там, ну вот, через, там, пять лет, через год, через месяц, через неделю. Опять же, это конкретно, и здесь есть, смотрите, обратите внимание, здесь есть примеры, да, каким образом эту картинку ему нужно будет описать, что… Через год в моей базе должно быть там, 5 тысяч клиентов, 10 партнеров, 2 филиала в регионе, там, там, условно 15 сотрудников в компании да, и прочие вещи. То есть, вот они уже, это дает возможность предпринимателям начинать думать конкретными вещами. Вот. И дальше мы спускаемся, вот, например, да, что должно быть через месяц, что должно быть через неделю. Здесь, опять же, коллеги, вот, это для вас, если вы возьмете этот инструмент и захотите с ним работать, то э, вот такие сноски, да, вот важно, пожалуйста, акцентируйте на них внимание для слушателей и участников, потому как э, вроде взрослые люди, но реально они пытаются друг у друга списать, еще они не боятся неправильных ответов, они очень боятся, им кажется, что над ними будут смеяться, что как же так, они покажутся глупыми и прочие вещи. Вот здесь их нужно совершенно точно поддержать, и совершенно точно им нужно дать возможности показать, что неправильных ответов не существует. Было бы очень здорово, если бы кто-то поделился, например, тем, какие у него цели, задачи. Это очень показательно. И вот смотрите: есть такая таблица, да. То есть это таблица, которая в принципе, она тоже про управленческую отчетность. Да? Она про то, что вот, например, через пять лет, что у меня, какая у меня цель будет через пять лет, вот измеримую, которую я смогу достигнуть. Это может быть в клиентах, это может быть в деньгах, это может быть в количестве проданных сувениров. Знаете, у меня есть клиент один, российская девушка чудесная, которая занимается хлебом, она печет, у нее э, семейный бизнес, они с мужем, у нее, значит, такая домашняя пекарня, то есть дома. у нее Она живет в небольшом поселке, у нее в поселке 8 тысяч жителей. Вот. А, и м, когда она ушла с наемной, она была наемным сотрудником, вот э, ушла, и когда мы с ней начали работать вначале, начали ставить, например, цели для достижения, когда я у нее спросила, сколько было хлеба ты хочешь, Печь в месяц? И она мне говорит 10? Прекрасно! А вот теперь смотри, в месяце 30 дней. Если ты 100 булок разделишь на 30 дней, это три булки в день. Три булки в день. Ты хочешь вообще заморачиваться с тестом, с там, печкой, вот этой, да, духовкой и прочими вещами из-за трех булок. Тебе вообще это как? Когда она поняла логику, вот, в итоге мы с ней поставили, по-моему, там 400 булок, что ли, в месяц, но самое смешное, что там, например, вот через там три месяца, у нас был такой спринт мы с ней работали три месяца, так вот через три месяца она уже пекла 500 булок в неделю, 500 булок в неделю, потому что она заключила договоры с а, магазинами, которые стали брать у нее хлеб, вот она стала предлагать от себя доставку, сеты, вот, то есть она стала там хлеб резать на какие-то части и предлагать там какие-то новинки, да, вы можете взять половинку вот этого, половинку вот этого, ну, то есть вот, поэтому здесь очень важно проработать и показать предпринимателям прямо на каком-то, знаете, конкретном примере, что вы подумайте хорошо вот над этой своей целью, то есть сколько в день вы хотите уделять своему бизнесу. Это важно. Вот, коллеги, я вам вообще рекомендую такие вещи, что когда вы делаете это, неважно онлайн, офлайн, на каком-то тренинге, прямо берите кого-то из группы, всегда найдется желающий, который захочет озвучить свои какие-то вещи. И попробуйте с ним проработать вот это. Причем очень доброжелательно, очень, так знаете, вдохновенно, да, похвалить его за то, что... Классно, здорово, ты вообще там наметил. И потом от себя вот задать какие-то вопросы, которые вы видите, что может быть цель недостаточно, ну, э, там, большая, да, то есть большая, я говорю условно, ну, то есть вот как с тремя булками в день, да, вот этот вот вопрос, что за цель такая, Это что за бизнес, три булки в день я вон запросто, условно, могу испечь так просто, там, развлекаясь в качестве хобби, это не бизнес, вот. Вот, потом, смотрите. Тут есть в этом, ну, вот в этом гиде, тут есть и про, собственно, ментора-наставника. Вот это тоже очень важная вещь, потому что, когда мы с предпринимателями разговариваем про то, каким они видят свой бизнес, все равно какой-то пример, там, скажем, какой-то маяк, ну, неплохо, если бы он у них был. Неплохо, если бы у них был кто-то, кто рядом с ними, например, может быть, там в том же поселке да, или в соседнем городе. Для чего? То есть был человек, который бы отвечал на их какие-то условно-предпринимательские вопросы, потому что поддержка, она очень важна, и у них не все будет получаться сразу. И когда будет человек, который всегда поддержит, скажет, о, круто, ты вообще, ты молодец, ты, это просто, это вообще, это очень здорово то, что ты делаешь. Не получилось? Не страшно, ну ка, давай теперь попробуем по-другому. Вот а, не всегда предприниматели а, понимают, что они могут просто попросить человека о помощи и, например, предложить ему там схему определенную, что можно я тебе буду раз в неделю, например, звонить и там задавать какие-то вопросы, я тебя намного там, например, не отвлеку. Уверяю вас, и это тоже стоит донести участникам тренинга, что большинство тех, кому они обратятся, они с удовольствием скажут, что хорошо, мы тебя поддержим, вообще здесь не вопрос. И это будет, знаете, именно потому, что в итоге ну, как бы тот человек, к которому обратились, он тем самым, знаете, повышает свой статус, да, то есть он сразу начинает чувствовать свою экспертность. Вот. Поэтому вот обратите внимание, будет неплохо, если вот подобные вещи вы им подскажете. Или, например, если вы в качестве менторов-наставников работаете, да, то есть, вот, пожалуйста, вы можете тоже с, как бы с ними да, этот вопрос вам показать. Да? Вот. вот это тут, вот, собственно, тут про окружение, как это важно, да, вот. И вот смотрите: здесь есть такой чек-лист, да, проверка. Вот бизнеса, да, там продукта, бизнес идеи вот. То есть обратите внимание, да, что это может быть готовый бизнес, это может быть там какой-то проект, например, только да, и это может быть просто идея. И вот здесь, в этом, благодаря этому упражнению, вы просто можете предпринимателю дать возможность поиграть, на самом деле вот возможность развлечься с этим упражнением открывает, знаете, такие неожиданные горизонты для предпринимателя. Да? Вот они подобные вещи за собой где-то не замечают, а где-то просто они не сталкивались с этим. И здесь важно, важно, чтобы все, что они у себя нароют, они не в голове оставили, а они записали. Вот это очень важно. Поэтому я вам очень рекомендую вот этот инструмент использовать, вот для того, чтобы, опять же, где-то предпринимателя, вот чтобы он почувствовал себя вот таким управленцем, чтобы он почувствовал себя а, вот таким, а, знаете, тем, кто этот бизнес родил, тем, кто эту идею создал, да, тем, кому хочется, чтобы вот из этого что-то получилось. Вот, то есть здесь есть а, там как бы поля, да, по которым все это где можно записать. То есть здесь есть, опять же, да, упражнение по целевой аудитории и УТП. И, опять же, очень важно, чтобы люди это все написали. Не в голове не проговорили, а написали. Причем, заметьте, вот здесь строчка небольшая, здесь места немного. Поэтому писать они должны конкретно. Не кружевая вид, да, а очень конкретно. Вот это важно. Причем они могут это переписывать 150 там, раз. У меня есть даже такие, которым я в офлайновом тренинге это отдавала в качестве, ну, такой вот бумажной версии, а потом у меня а, они просили электронную для того, чтобы они себе распечатывали сами, и уже вот сами там, вот, собственно, развлекались. Вот. Вот. Ну и здесь вот, собственно, все это заканчивается вот там бизнес-моделью, да, вот деньгами, там, тем, как вы, ребята, в итоге зарабатываете бизнес, вот, и есть пример, вот, собственно, значит, воронки, как, с чего все начинается и каким образом в итоге, какие вы можете сделать предложение. это на примере, Воронки образовательного центра значит, по английскому языку. Ну, то есть, это такой очень понятный бизнес, который понятно, как, собственно, работает. Здесь, единственное, что, смотрите, коллеги, я хочу вам а, порекомендовать такую вещь, да, что смотрите, здесь есть термины, да, например, вот, скажем, prepare, да, лит-магнит, да. А вот здесь очень важно, чтобы вы со своими участниками проговорили, что это такое. Они, вот совершенно точно, я уверена, такой термин, как трифайр, они вообще не слышали его. Лид-магнит, они тоже не понимают, что это такое, да? Кто такой лид, да, и почему мы собираем лиды, они тоже не понимают, что это не клиент. ребят вы за него заплатили, но это еще далеко не клиент. Вот эти вещи прямо объясните им, потому что здесь, ну, наша же задача не только, чтобы они по максимуму бизнеса пооткрывали, а еще и какие-то просветительские вещи наша задача им донести. То есть они уже, встречая где-то на других тренингах уже эти термины, вот, но, соответственно, точно они плавать не будут. Тем более, что это уже такая, знаете, вот сегодняшняя реальность. Вот. Ну и вот, собственно, здесь есть такой пример да, того, как можно поработать с целевой аудиторией, вот, и каким образом ее эту целевую аудиторию можно сегментировать. И здесь я, коллеги, знаете, я вам вообще рекомендую, да, что вот по этому, скажем так, вот по этой заготовке вы можете прямо провести такую, ну, скажем, игру, да, это если это офлайн или онлайн, например, условно, смотрите, да? вот есть, вы можете сделать несколько, например, там, скажем, если это, ну, давайте возьмем офлайновый, да, например, тренинг, когда вы проводите, вы можете нарезать, например, несколько там карточек, ну, или там, да, прямо листочка бумажки, там, и на них написать, например, там, скажем, женщины беременные, там, например, женщины, там, мамы многодетные, дети с ограничениями в подвижности, например, и прочие-прочие вещи какие-то, да, вот, которые вы уже примерно понимаете, что на вашем тренинге вот эти люди есть, да, окей, значит, это, например, кто? Теперь смотрите, вопрос что, что этим людям можно предложить, то есть здесь вот вы по каждому, кто, что, почему, когда, да, где, вот вы по каждому из этих секторов, у меня есть уже готовые карточки, вот. и мы прямо с предпринимателем, мы играем, они собирают, они берут карточку из одной стопки, из другой, из третьей, и вот у них эти все карты, они открыты, на них написаны, вот, что это, что это, какой товар, где, значит, могут заметить этот товар, услугу, да, вот. И в итоге они собирают для себя вот эти пазлы. Смотрите, почему я это сделаю, я вам объясню. К сожалению, сейчас у нас образование такое, что нам все время дают выбор вот такой шаблонный, да, ну, то есть есть тест, из этого теста нужно выбрать какие-то варианты. Мы очень редко сами создаем эти варианты. И участникам вот этого тренинга, ну, как правило, тренинга даже предпринимательского, очень сложно, когда мы им предлагаем вот на ровном месте что-то изобрести, им это очень сложно сделать, просто потому что у них, а, нет опыта, и, б, у них нет навыка создания чего-то нового, даже хотя бы, я не знаю, там помечтать да, на эту тему, или... У, нет, у них нет пока навыка вот этого наблюдения. Поэтому, когда вы создаете для них вот такие карточки, заготовки, вы им даете возможность выбрать из готовых вариантов. Они так или иначе, они соотносят с собой. Вот это очень здорово работает. Правда, очень здорово, тем более, что если вы сделаете эти карточки такими, знаете, красивыми очень эстетичными, там, вы можете их использовать, опять же, на там, абсолютно разных тренингах. Вот. Это, например, в онлайновой версии, причем это, знаете, такая игра очень шумная, веселая, и каждому хочется поделиться, да, вот потому что он нашел как бы, для себя, да, вот это вот собрал эту головоломку, здорово. А когда в офлайновых вещах, в онлайновых, да, то здесь, смотрите, здесь можно брать следующим образом. Вы можете а, кому-то из участников предложить стать таким условно подопытным кроликом, на чьем примере все остальные развлекутся. То есть, а, значит, вы, а, участник выходит со своим, значит, бизнесом, он кратко рассказывает там в трех-пяти предложениях о том, что у него за бизнес, и дальше вы задаете ему вопросы, например, кто покупает твой товар-услугу, что предлагает участник, почему должны купить у вас. То есть это такой процесс. И все остальные, слушая, они делают себе пометки. После того, как участник, например, закончил, соответственно, есть вопросы, например, к нему, есть какие-то комментарии. И он уже меняет, да, он уже какие-то вещи делает у себя, вносит корректировки вот в свой план. Вот. Значит, это то, что я вам хотела рассказать по вот этому гиду. И смотрите, еще я хочу с вами поделиться одной вещью. Значит, если, это очень важная вещь, если предприниматель начинает работать с... Кем-то из своих партнеров. И если у бизнес-партнерстве. Вот мы в рамках деятельности ассоциации мы разработали вот такой документ. Я его вам очень рекомендую. Причем я могу вам сказать, что это разработка международная, и мы в этом участвовали и значит, эксперты из Италии, эксперты из. Израиля, из России, вот, и ничего мы больше сюда добавить не смогли. Документы Почему это Я не видно, пока, на не видно. Не видно? Так, хорошо, так, давай еще раз. Так. Да, видно. Есть, да? Вот. Значит, господа, смотрите, это... Это документ, который вот является нашей разработкой, собственно, международной, и это документ, который я вам, собственно, могу гарантировать, он вас, как владельца бизнеса, избавит от очень многих проблем. То есть вы, как партнеры, прежде чем вы ввязываетесь в бизнес, вы обсуждаете вот эти три раздела. Здесь есть три раздела, и здесь всего-то, ребята, всего-то 25 вопросов. Но может случиться так, что обсудив эти 25 вопросов, вы поймете, что партнер вам не нужен или нужен, но не такой. И вы сэкономите и деньги, и время. Поэтому вот, это вам, это, вот эта вещь, она не нужна наемному сотруднику. Эта вещь, она нужна вам, как владельцу бизнеса. Вот это совершенно точно. А еще я вам хочу порекомендовать тоже документ. Сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, этими всеми материалами я с вами поделюсь совершенно точно. Вот. И сейчас я вам просто ну, вот, хочу прокомментировать, чтобы вы понимали, каким образом вы там, сможете их использовать. Причем вы можете их использовать в любом из там, скажем, элементов или в любой из части своего тренинга. Вот где вы видите, что вам это здесь логичнее, как бы welcome, это можно использовать и в качестве домашнего задания. Вот смотрите, у меня есть такой документ, который помогает предпринимателю увидеть его слепые зоны. И здесь опять же про то, чтобы написать. Вообще у меня предприниматели достаточно много пишут на тренингах, поговорить это классно, но когда ты приносишь что-то вот в свой, там скажем, да, у тебя это написано, ты можешь посмотреть какие-то заметки, это очень важно, потому что мысль ты забыл через какое-то время, а когда у тебя есть записи, это вообще другое. И это еще позволяет предпринимателям, ну, знаете, вот начать вести там, я не знаю, предпринимательскую, там, вот, я не знаю, ежедневник свой какой-то, еще что-то. То есть учить их уже быть такими, ну, я не знаю, более ответственными, да, пользоваться какими-то инструментами именно там руководителя бизнеса. Вот, вот, смотрите, здесь есть разные ситуации, которыми тут мы, собственно, играем. Опять же, я это делаю и в офлайновых вещах, и в онлайновых. Вот, вот, например, да, приоритетность. А когда вы попадаете в критическую ситуацию, что вы выбираете? Сразу действовать и исправлять? Или сначала собрать информацию, проанализировать и только после этого действовать? Слушайте, это просто модель поведения. Наши те люди, которые будут участниками тренинга, поверьте мне, клянусь, они про это не задумываются. И тут, когда вы им задаете этот вопрос, у них есть возможность подумать об этом. Welcome, они вам написали. Дальше. Вы относите себя к лидерам? Как часто вы являетесь инициатором изменений? Это ваш первый бизнес-опыт? Welcome. И вот смотрите, да, вот после того, как они ответят на разные вопросы, да, вот эти, причем они такие, знаете, тут написаны они очень простым языком, и они очень просты, они очень понятны. После того, вот тут там целый раздел есть про деньги, да, вот, а, значит, а после того, как они все это дело заполнят, смотрите, им нужно будет делать выводы, понимаете, не выбрать из предложенных ответов, им нужно будет сделать выводы по своим записям, они это написали, это их мнение, они написали это не для вас, они написали это для себя, и вот смотрите, вот он видит, да, что, ага, а он-то иннова... к инновациям вообще интереса у него нет, у него нет плана развития, у него нет, он там, скажем, к деньгам, у него, про деньги он вообще мало что знает, он вообще все, что касается финансов, он по тяжелой тут плавает, и он эти выводы делает сам. Это вообще могу вам сказать вот по себе, мои участники тренингов, они мне за эту тетрадку отправляют просто сумасшедшие благодарности всегда, всегда, вот совершенно точно, ребят, поэтому... Очень вам рекомендую эту вещь. И давайте сейчас я вам еще один тоже документ, знаете, что хочу показать. Этот документ, он тоже, он очень полезен. Я могу вам сказать, я им регулярно пользуюсь. И э, это документ, который я получила там на одном из тренингов. Сейчас он, э, если, ну там, собственно, его где-то искать, он платный, он стоит денег. Но когда-то я вот, собственно, скажем, там его купила и с удовольствием им делюсь. Он называется «Дневник эффективности». Это про что? Это про то, как предпринимателю планировать свои, э, э, там, например, свою работу, да? То есть его можно распечатать и можно его прямо пользоваться, да? Это не, как бы не я автор этого всего, вот у этого дневника есть автор и... Э, как бы эта штуковина, она рассчитана на предприниматель. Так вот, смотрите, что здесь есть? да? Здесь есть вещи про планирование, про самоанализ, здесь есть благодарность. Да, понимаете? Да? То есть, так или иначе, в нашей жизни есть люди, есть партнеры, есть клиенты, которым мы благодарны. И здесь есть победы. То есть, если что-то у нас получается, ребят, мы на этом должны делать акцент. И в итоге вот этот дневник, смотрите, это маленькие спринты. Он рассчитан на 12 недель, на 3 месяца. Маленький спринт, это маленькое время, 3 месяца. Но за эти 3 месяца можно сделать, ого, сколько много. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Здесь на каждый день есть вот такая вещь. Смотрите. Значит... Самая важная цель вот на 12 недель. То есть, смотрите, мы говорим о планировании, мы говорим о предпринимательском планировании. Вот, пожалуйста, на 3 три, на три месяца запланируй. Дальше у тебя идет 10 шагов по достижению этой цели. Welcome, напишите 10 шагов, это уже пошли бизнес-процессы. Дальше у тебя есть, окей, okay, если ты это сделаешь, как ты себя похвалишь, как ты себя порадуешь, как ты себя вознаградишь за то, что ты это сделал. Понимаете? То есть это опять же к вопросу, блин, а готов ли ты эту цель вообще достигать, а вдохновляет ли она тебя? Вот. Дальше пошли, смотрите, второстепенные цели. Вот, пожалуйста. Вот. А потом есть план на неделю. Понимаете, не надо мучиться. Все это есть. И есть план на день. Понимаете? Все. И вот он там условно 30 дней, он работает, у него вот такой ежедневник есть, welcome, распечатали и давай. Вот он есть, фокус дня, основная, то есть основная задача, мы его учим держать фокус. И есть задачи какие-то второстепенные. Вот. То есть он может себе тут что-то записывать, вот, да, он может быть, вот видите, тут вот его благодарности есть победа дня, что сегодня я вот это наконец-то сделал, или я сегодня сделал вот это классно. Очень классный инструмент. И если предприниматели начинают им пользоваться, знаете, они даже по-другому начинают относиться к себе и к своему бизнесу. Потому что вот эта вот вещь, там, победа и благодарность, она все равно заставляет думать о каких-то вещах помимо бизнеса, денег и прочих моментов. Вот, коллеги, это все, о чем я хотела сегодня рассказать. В общем, надеюсь, вам было полезно. Спасибо, Яночка, да, на самом деле очень полезно, я, я прям это сидела такая, впитывала. А у меня вообще не осталось никаких вопросов. А вообще инструменты, которые ты делишься, уникальны. Я надеюсь, что и нашим слушателям это все, все понадобится. Дневник прямо такая, я думаю, все надо брать, дневник, надо, надо, надо брать, начать. точно. точно. Да, я потому что сама по планированию как бы, ну, на этом заморочена. Тем более, мне кажется, сейчас вопрос с ковидом, ну, когда у нас сильно изменилась реальность, мы из офлайна перешли в онлайн. И традиционные, ну, как бы, цели, то есть сейчас действительно планирование. Как бы, я смотрю по всем знакомым, по людям, которые заняты каким-то развитием бизнеса и так далее. То есть опять появилась потребность, потому что реальность меняется, и в этой реальности, чтобы быстро сориентироваться и достигать цели надо как-то себя фокусировать, и вот, вот дневник, правда, мне очень, но ну, вообще на самом деле очень много интересных вещей про партнерство. Это тоже отдельная тема, потому что в социальном ли бизнесе, в НПО, в, би, ну, в бизнесе, в чистом, то есть проработка партнерства, это очень очень важная вещь. Вот те вопросы, которые вот, ты тоже документ даешь, я прям тоже нашим всем будущим слушателям и тренерам прям советую, потому что сколько хороших, важных, уникальных идей, дел, бизнесов развалилось, именно потому что происходит игнорирование вот этого сегмента, то есть как ну, соотнести свои цели и как вообще выстраивать партнерство. Поэтому ну, прям огромное-огромное спасибо. Я получила прям истинное наслаждение сейчас, вот слушая вот, вот эту твою сессию. Надеюсь, что все остальные тоже заценят. Хорошо, спасибо. Ну и да, на самом деле, Свет, я еще одним лайфхаком поделюсь по поводу целей. Да? Uh -huh. Я, например, за собой заметила одну вещь, что когда, например, я ставлю какую-то цель, я себе говорю, Яна, вот эта цель там, например, да, на какой-то промежуток времени. И когда я этой цели не достигаю, у меня такой, ой, Сахман, ты лузер, да, и так вообще. Uh -huh. Я сейчас поступаю по-хитрому. Я не называю даже, я вообще не использую этот термин цель, я говорю гипотеза. У меня есть вот такая гипотеза, а у гипотезы есть право не сбыться. Соответственно, у меня есть разные гипотезы, и я пробую их реализовать. Слушайте, настолько вообще это поднимает самооценку. Во-первых, когда ты видишь, сколько ты накосячил, сколько ты перепробовал, ты говоришь, я молодец, вот. И даже если оно не получается, тебя это вот там в эмоциональном плане абсолютно не опускает то, что вот как бы можно было сделать, а ты где-то что-то тут не доделал. Ну и ладно, эта гипотеза была. Вот ты знаешь, да, ну, ты знаешь да. очень хорошая, как-то про гипотезу не думала, но просто с этой проблемой тоже недавно столкнулась ну, вот в индивидуальном коучинге, то есть у меня есть... Клиент, с которым мы сейчас как раз занимаемся планированием как бы переходом формирования вот нового бизнеса, да, новой какой-то идеи, то есть не произошли достижения. И да, мы тоже там вышли на вопрос, именно как сохранять вот этот фокус и ну как не бояться, на самом деле вышли на то, что как не бояться ошибок. Потому что вот это наше воспитание, о чем ты тоже сейчас говорила, да, вот то, что у нас не учат, У нас в культуре, да, вот, ну, постсоветское пространство даже возьмем, я не, не только про Казахстан, а у нас есть такое табу в совершении ошибок, ошибок, то есть ты должен сразу все придумать, пойти и сразу идеально сделать. Так вот, на самом деле, практика бизнеса, практика делания, да, чего-либо, она показывает, что наоборот, самая эта прелесть и вся суть в развитии, это в том, что надо не бояться совершать ошибки. И вот сейчас то, что ты сказала, гипотеза, да, гипотеза, она требует проверки, и там ошибки, они должны быть, потому что ты, просто не можешь, ты, ты их просто обязан просто совершить для того, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть, да, эту гипотезу. И, возможно, мы этому тоже должны сейчас, вот как тренеры, учить своих слушателей что побеждает только тот кто ошибается тот же эдисон до да, который там 589 раз да не мог изобрести а, свою да, лампочку и только когда-то и поэтому да гипотеза пробуем делаем анализируем и последнее тоже наверное, свой лайфхак я была на синерджи форуме года два-три назад и там в одном из выступлений мне очень понравился чем отличается просто умный человек от богатого человека, да, то есть богатый это не то, что он там дурак или каким-то, то есть не каждый умный человек может быть богатым. Но умный человек просто придумал что-то, сел, анализирует, проанализировал, увидел все риски, испугался и ничего не делает. А успешный умный человек он придумал, он пошел пробует, вот опять же гипотезу, потом анализирует ошибки, делает выводы и, и уже делает по-другому. То есть, как бы анализ перенесен на третью стадию, то есть действие и анализ нужно менять местами. А мы, как правило, придумали, испугались и ничего не сделали. Я, знаешь, да, вот совершенно точно. Я не помню, кто автор этой фразы, да, но она мне очень нравится, да. Вот. Только действия дают ясность. Всё. Да. Ты все что угодно можешь придумать себе в голове, но только когда ты начнешь что-то делать, ты поймешь, работает не работает. Правильно ты думал или неправильно. Вот. Поэтому здесь, да, вот предпринимательство ⁇ это действия. Да, Думаю, да соглашусь, соглашусь. Ну что ж, спасибо огромное. До новых встреч и будем еще на связи. Спасибо. Да. Я искренне да. человеческое, прямо от а я как от бизнес, бизнес Спасибо. Мне было ну, очень Я рада, что использую. Всем всего Всего доброго. Всего -всего доброго.